Душистый горошек – однолетник, и не требует он к себе много внимания при выращивании. Особой примечательностью горошка является то, что его сильные побеги могут достигать двух и более метров. Ловко цепляясь усиками за опоры, стебли тянутся вверх, создавая живописный вертикальный ковер. Цветки горошка собраны в соцветия, которые распускаются один за другим, и это делает цветение постоянным. Сам цветок очень похож на парусную лодочку с веслами. Кстати, по отдельности части цветка именно так и называют. Парус, весла, лодочка. Для получения ранних цветов чины душистыми следует прибегать к рассадному способу выращивания. Сложность заключается в том, что растение имеет длинный стрижневой корень и не любит, когда его тревожат. Поэтому предпочтительнее проводить посев в стаканчике, будь то торфяные они или пластиковые. Тогда пересадка в открытый грунт пройдет с меньшими травмами для корневой системы. Для получения результатов 100% семена проращивают, завернув в мягкую ткань. Она должна быть всегда во влажном состоянии и находиться в темном месте. На этом этапе важно не пропустить появление ростков, проклюнувшиеся горошины, Распределяют по стаканчикам и закрывают пленкой. Если хочется получить раннюю рассаду, семена однолетнего душистого горошка высевают в горшке во второй половине февраля. Выращенное из рассады растение начинает цвести на две недели раньше того, что высажено из семян в открытый грунт. Чина душистая, светолюбивая вьющаяся растение, цветущая при умеренной температуре воздуха, и любящие влажную плодородную землю. Душистый горошек, посадка семян которого производится на южной стороне, предпочитает защищенный от ветра участка. Лучшим для него местом считается южная сторона дома любой постройки, на которой можно установить дополнительную вертикальную опору для цветущихся стеблей. При выборе участка следует учесть и возможность установки опор для высокорослых сортов. По мере отстрани... отрастания стеблей, их следует направлять в нужном направлении, чтобы создать задуманную композицию. Рыхление и окучивание также относятся к необходимым мероприятиям в уходе за цветами. Окучивание стимулирует отрастание придаточных корней. Это ведет к пышному появлению новых победок. Следовательно, и к пышному цветению. Пьянящий запах душистого горошка распространяется по всему двору днем и вечером. Цветы горошка красные, розовые, фиолетовые начинают улыбаться с раннего утра и до позднего вечера. Достаточно взглянуть на веселые лодочки цветов горошка, и ты понимаешь, как щедра природа. Она дает нам хорошее настроение, любовь, радость. Посадите у себя на участке в саду душистый горошек, и вы проникнете с любовью к нему и будете сажать его каждый год.